Всероссийский конгресс «Симбиоз Россия ежегодно проходит в разных городах страны. В этом году юбилейный десятый стартовал в Казани, на площадке Казанского федерального университета. Научное мероприятие организовано благодаря совместным усилиям КФУ и Всероссийской биологической ассоциации «Симбиоз России» и проводится с целью обмена результатами научных работ, обобщения и выражения интересов в сфере биологических и биомедицинских наук, а также развития коммуникации между молодыми учеными различных научных и образовательных центров. И, собственно, пять университетов России вошли в Состав учредителей этой организации, соответственно, наш Казанский университет, Новосибирский, Пермский, Московский, Санкт-Петербургский. Работа Конгресса разделилась на несколько направлений, а именно на секции по ключевым аспектам современной науки. Среди них образовательная секция. Она включает в себя лекции отечественных и зарубежных ученых. На общественной секции пройдут обсуждения и принятие программы развития «Симбиоз России», круглые столы и многое другое. Ну а что касается культурной программы, организаторы обещают проведение экскурсий по городу, Казанскому федеральному университету, с посещением научных центров и лабораторий. Мы ставим целью показать колорит, Татарстана, показать, как изменился наш университет, потому что прошло 10 лет, и это очень большие перемены. Победители научных секций получат возможность представить свой вуз, а сделать это предлагается творчески. Самое главное выделить специфику представленного вуза. Но пока у участников есть достаточно времени, чтобы обдумать, насколько яркими и оригинальными будут выступления. Работа Конгресса продлится до 28 октября. Анарина Ганиева, Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.